Дорогие братья и сестры, в этот светлый праздник крещения Господа нашего Иисуса Христа принято приходить на воды и окунаться окунаться в источниках, окунаться в водоемах, по той причине, что в 12 часов ночи уже во всех, на всех водоемах идет великое освещение воды. В монастырях на море, на Дунае освещают воду. Мы знаем, что есть источники целебные, и поэтому окунаются во имя Отца и Сына и Святого Духа. Три раза необходимо окунаться, но необходимо помнить, что вода грехи не смывает». Смывает грехи, чисто-сердечное покаяние, осознание своих грехов и, конечно, примирение с нашими ближними. Потому что Бог есть любовь. И заповедь самая, наивысшая, это необходимо возлюбить Бога всем сердцем и своих ближних. И мы верим, когда мы окунаемся на источниках, на водоемах, в реках, в озерах, в море, в Дунае, что Господь через это действие, если мы светимся, верой окунаемся в святой воде, то Господь нам поможет исцелит наши недуги. Но помните, что по вере вашей, да будет вам, необходимо всегда верить Христу Спасителю и, конечно же, творить добрые дела. Помоги вам Господь, укрепи вас Господь, и пусть Господь пошлет всем нам здравие в наше с вами нелегкое, новое для нас время».